серьезными, один ломаный, худой выглядит, размером большой дождик не разошелся. Бежит он нормально. Я думал, раненый. И со здоровьем у него проблемы. Но у него, видимо, гон проходил активно. Вот такой вот он. Гухарь сидит в поле. Такой вот красавчик. Меня услыхал. Я сейчас лоси изображал опять. Красивый, красивый. Э, он, короче, на стреме стоит. Вот еще два глухаря. кушают вот четвертый петух всем здравствуйте Приехал я в лес, лопата с бочкой, ямки копать. 20 сентября сегодня. Сейчас мне еще надо метров 300 пройти, бочку протащить. Содержимое бочки показывать не буду, а то впечатлительные люди, мало ли есть, кто-нибудь чай будет пить, глядя видео, и это и не захочет пить. В общем, в лес. В общем, до предполагаемого места, которое мне понравилось, я добрался. Там вот так вот болотинка. Тут вот место высокое, более-менее. Туда поляна. И где-нибудь что-то мне нравится в районе кустов, я думаю, хотел сначала вкус закопать, потом, думаю, тут вот старые колодцы их мы трогать не будем возле них где-нибудь закопаемся в кусту, наверное, будем пробовать в этом году нам повезло путевка на пушных досталась второй раз, наверное, за 7 лет будем тренироваться ловить лесу капканами где-нибудь с конца ноября с декабря месяца тренироваться будем. А до этого времени соберем с собаками енотов, которые заинтересуются и придут, если придут. Так что вот такие планы. Вкус мне. Почему охота была? Чтобы подходов к бочке было как можно меньше. Возможно даже несколько коридоров оставить я хотел изначально планировал. Как получится, то не знаю. В итоге, может быть, вообще на открытом месте сделаю. Сейчас поболтаюсь по кустам. Определюсь, чтобы было несколько коридоров. И на эти коридоры выставить капканы. Вот так вот тут. Ну, потом засниму в итоге итоги. Что решил? как решил попробовать всему учимся так что не страшно если не получится главное пробовать надо но так вот, вот у меня выглядит место я выбрал в общем переход более-менее такой лесок молодой и высокий дальше высокий лес из болотистой местности такая вот грядочка идет Хотел только наполовину закопать, немного перестарался. Копать-то я люблю, как оказывается. Ну, наверное, так и оставлю, чтобы запахи посильнее шли. Потом снегом сколько завалит. Но мы уже там зимой по-другому будем еще кое-что доделаем. Пока нам главное привлечь сюда ходит ходит ли, живет ли здесь выводок лис. 5 или 6 штук я молодых видел на Вороне, наверное, недели две назад я ехал бегали метрах 300 отсюда ну и в надежде, что еще подтянутся потом соседние норы тоже их там штуки 4 в общем Ой, планы такие сейчас засыпаю ну и все и ждем Декабря, ноября. Это, конечно, только в планах. А может меня на зимние рыбалки ротаны заманят, килограммовые. Недализ будет. И начнем мы их с Нового года ловить. Но там видно будет. Сегодня 20 сентября. И сегодня, пока льда нету, мы готовимся к охоте на пушных. Вот так вот. Ну, в общем, все. Закончили. Вот там вот вкуснятинка. Запах уже прямо стоит. Прямо вообще красота. Так вот от коринками сверху брошу. Чтобы ежик не упал. И все. На сегодня. Подожду, посмотрю. Хотя может и не буду ждать. Будет возможность. Еще надо мне четыре штуки таких сделать есть перспективные места капканов так оно все не хватит но что-нибудь придумаем сначала одну точку обоим потом другую может быть это все планы планы планы но как-то вот так вот все подался я еще тут поболтаюсь и домой Бачки у меня и нота. Че говорит, один был. Ева, молодцы.